Тогда все мы собрались. Начинаем. Добрый день, дорогие друзья, дорогие коллеги, дорогие наши гости, абитуриенты, возможно, родители. Спасибо большое, что пришли сегодня к нам. Спасибо, что проявляете интерес к нашему институту. Меня зовут Ирина Владимировна Колесникова, я декан факультета международного бизнеса и делового администрирования, института бизнеса и делового администрирования, Российская Академия Народного Хозяйства и Государственной Службы при президенте Российской Федерации. И сегодня у нас как бы день открытых дверей, дубль 2. Мы вышли в немножко в обновленном составе, слава богу, потому что к нам присоединилась Марина, профессор Коргова Марина Анатольевна. Еще раз скажу, что мы проводим этот День открытых дверей в несколько нетрадиционном для нас формате, потому что давно уже исходим из того, что информация доступна, подробная информация со всеми планами, описанием программы, она доступна на наших сайтах, это все можно посмотреть. А День открытых дверей мы для себя всегда обозначаем как возможность оттранслировать вам Нашу атмосферу, наш дух, наш стиль, наши ценности, наши амбиции, наши планы, цели и задачи. Но вот сегодня получается такой смешанный формат немножко, потому что где-то сидят в чатах, на должны сидят наши студенты. Они начали только с 12, сегодня такой распорядок у нас, Понятно. поэтому пока нет. Понятно. Вот обычно мы приглашаем и студентов, и выпускников на эти дни открытых дверей, но сейчас мы тут перед вами руководители отдельных программ, Наши студенты сидят в, в чате, вы тоже можете какие-то вопросы задать им. А сегодняшнюю задачу мы видим в том, чтобы представить вам относительно новый проект нашего факультета. Но сначала несколько слов о нашей истории. 30, уже, наверное, 4 или 30 почти, 3, ну да, на самом деле 35 лет назад Нынче то, что мы знаем под названием Институт бизнеса и делового администрирования, Ранхикс, мы стартовали как школа международного бизнеса МГИМО. И поскольку изначально учили бизнесу не потому, что сами могли, не, не могли его делать, знаете, как не умеешь делать, начиная учить других. А изначально учили тому, что умеем делать сами. Мы учим бизнесу не потому, что не можем его делать, а потому, что мы сами. Являемся участниками бизнес-процессов и всему, чему, всему, что умеем сами, пытаемся обучать наших студентов и слушателей. Так вот, школа международного бизнеса МГИМО набрала такие обороты, что МГИМО не смогло переварить эту самостоятельность и этот стремительный успех. И поэтому группа значит, преподавателей, администраторов перешла под эгиду Академии народного хозяйства, была приглашена туда в качестве, так сказать, такой молодой, динамичной, развивающейся структуры. И вот эти два обстоятельства, они предопределили, так сказать, вот ту систему координат, в которой мы, собственно начинали, в которой продолжаем работать и которая при всех наших, так сказать, при всей нашей динамичности и всей нашей готовности к изменениям остается константной, остается стабильной. Это наша установка на международное сотрудничество и это установка на подготовку руководящих кадров, руководящих управленческих кадров в корпорациях или э, зачинателей собственного дела. И поэтому та совокупность программ, которые мы предлагаем сегодня, она абсолютно адекватно называется «международный бизнес». Вот наша международность, которая коренится в гемовских, так сказать, в гемовских истоках, это ориентация на открытость миру, это ориентация на, вот, хотел сказать, на международные стандарты, на мировые стандарты. Вспомнила Жванецкого, да, мы ориентируемся на международные стандарты, которых никто не видел. Так вот, представьте, что мы их не просто видели, а мы соответствуем этим стандартам, потому что эти стандарты зафиксированы в различных аккредитационных требованиях, которые мы выполняем. И в некоторых случаях даже превосходим. Значит, наша международность, нашей открытости, в количестве партнеров, которые у нас зашкаливают, я не назову этих партнеров, не перечислю, их можно увидеть на нашем сайте. В нашем международном признании, потому что вот я аккредитация, так сказать в которых мы номинированы, они дорогого стоят. Собственно, это и есть знак мирового признания. Я все равно с гордостью должна сказать, что мы первые и пока единственная бизнес-школа, не только в России, но и на постсоветском пространстве в странах СНГ, которая имеет престижнейшую международную аккредитацию ССБ, это аккредитация академических школ бизнеса. Такую аккредитацию, такое признание имеет всего, задумайтесь, пожалуйста, всего 5% бизнес-школ на планете Земля. Ну, не устаю этим гордиться, не устаю этим впечатляться. Это требовало от нас рывка, но это требует от нас оставаться на этом рывковом уровне в хроническом состоянии. Мы меняемся. Изменение внешней среды, изменения внутренней среды, изменения геополитической обстановки приводят нас позволяет нам, мы рассматриваем, дает нам вызовы, не знаю как, тут можно еще какие-то синонимы придумать, мы рассматриваем как вызовы, и на эти вызовы стараемся отвечать, отвечаем э, модификацией своих программ, созданием новых программ, и вот Значит, традиционно на факультете международного бизнеса и делового администрирования реализовывались две программы – программа по направлению «Менеджмент» под названием «Международный менеджмент» и программа по направлению управления персоналом» под названием «Управление человеческими ресурсами в международном бизнесе». В этом году мы открываем еще две программы – программу по направлению «Экономика» под названием Международные финансы и технологические платформы и программу по направлению рекламы и связи с общественностью под названием Управление восприятием, двоеточия интегрированные коммуникации в международном бизнесе. И нам это представляется очень логичным. Потому что бизнес – явление многогранное. Бизнес включает в себя и рождение, так сказать, предпринимательской идеи, и умение анализировать рынок, и понимание законов функционирования организации, бизнеса. И, разумеется, так сказать, маркетинговые компетенции, предполагающие доведение, во-первых, создание продукта, который будет востребован современным рынком, точное определение своей целевой аудитории и доведение этого продукта, так сказать, до потребителя. Разумеется, все это невозможно без серьезной финансовой грамотности без понимания современных финансовых инструментов. И тем более все это невозможно без, того, без, правильной, под, под, без правильного подбора и расстановки кадров. И вот все эти четыре аспекта бизнеса мы объединяем в совокупности программ под названием «Международный бизнес». А вот дальше, коллегам я, коллеги, я предлагаю следующий формат. Я сейчас дам каждому из вас слово, тем чтобы вы несколько слов рассказали о том, чему именно, чему конкретно обучаются студенты на каждый из программ и что они имеют на выходе. А потом я опять, с вашего позволения, возьму слово и скажу, как это все взлетать будет в нашем исполнении. Договорились? Ну что, давайте, Эмиль, с вас начнем. Международный менеджмент. Что Че? там у нас в международном менеджменте? Опять пропал. Вот как Эмиль меня слышно? Слышно? Как слышно? слышно меня? Да, все нормально. Да, да, да, да. да, Добрый день, коллеги, добрый день, участники. Меня зовут Эмиль Мартиросян. И вкратце о международности программы. А вообще название международный бизнес, международный менеджмент, он, конечно, ко многому обязывает, ввиду того, что нужны не только локальные, но и международные стандарты, которые будут предложены, что а, по большей части реализовано в программе. А, ну, это три таких важные составляющие. Первая составляющая а, — это языки, и в данном случае я могу говорить, как сам выпускник а, бизнес-школы 2003 года. А, это свободное владение английским и а, вторым языком, но во многом это зависит, конечно, еще от участия самого а, студента. Но однозначно понятно, что только знание английского языка сегодня это уже даже не нейтральный фактор, а уже отрицательный фактор. Поэтому международность программы включается в знание как минимум английского и второго иностранного языка. Uh, и Это важный, важная составляющая, что это не просто такая факультативная uh, работа по uh, научению читать и писать, а это работа, uh, в частности, вот всей английской кафедры всего института в том, чтобы uh, человек начал воспринимать английский международный язык, ну и второй язык, который будет предлагаться, уже как рабочий инструмент, рабочий язык, на котором uh, студенты думают. Uh, в частности, вот мои коллеги с кем мы, мои друзья и коллеги, с кем мы продолжаем общаться после выпуска. Мы признаем то, что сначала все это скрипело, мы были недовольны количеством огромного количества часов, но сегодня признаем, что это было абсолютно правильное решение в, во всех видах английского языка и действительно тот язык, на котором мы иногда думаем и свободно владеем. Второй элемент международности программы – это сама международная программа в изучении мировых международных практик не только международных компаний, но и международных проектов, стартап-проектов, предпринимательских проектов. И здесь как раз-таки такой коктейль хорошей теории и хорошей практики, которая привносится Специалистами, практики, практиками из международного бизнеса. А преподаватели вот Выбор преподавателей как раз-таки в большей степени определяется их опытом в, в работе, в частности, в международных компаниях. Это второй элемент. И третий элемент это уже тот инструментарий, те навыки, которые студенты получают по возможности работать не только на выходе в российских компаниях, но и в зарубежных компаниях в рамках российских представительств, но ну и есть уже даже и посчитанный процент наших выпускников, которые продолжают карьеру в качестве экспатов в международных головных компаниях за пределами России. Вот это, на мой взгляд, является очень важным элементом, поскольку бизнес сегодня географически не имеет границ, и любая, даже самая локальная компания российская имеет абсолютные возможности превратиться в международную компанию. Мы видим это и на примере традиционных компаний, компаний, которые создаются в интернете. И, и руководить этими компаниями, и работать в этих компаниях в контексте, когда эти компании становятся на международном уровне, транснациональными компаниями как раз-таки нужно уметь. Подытоживая, могу сказать, что вот такой вот вариант международности в программе там, в знании языка, международных иностранных, в том числе практик и инструментария работы в транснациональных международных компаниях на мой взгляд является главным фокусом программы Спасибо, Эмир Георгиевич Я вот добавлю на самом деле еще есть одна страна нашей международности, это наши обменные программы программы «Двойной диплом» Мы вообще в стране стартовали вообще с такого рода практикой, я имею в виду программу двойных дипломов, еще до того, как это было озвучено в рамках принятия подключения России к Болонскому процессу. Обменные программы, когда наши студенты уезжают за рубеж, не платя дополнительные деньги за образование там, а мы взамен принимаем иностранных студентов, для чего у нас третий и четвертый курс ведутся на английском языке с тем, чтобы мы могли принимать по бартеру зарубежных студентов. И минимум треть студентов нашего третьего курса, как правило, на третьем курсе это уже происходит, уже людям хватает языка для того, чтобы брать дисциплины на языке. Ну, даже, понимаете, даже несмотря вообще на пандемические ограничения, сколько, где-то процентов 30 у нас опять в этом году уехала на Доровна около того. Да, спасибо большое. Uh, уважаемая Марина Анатольевна, вам слово, пожалуйста. Управление да. человеческими ресурсами. Добрый день, уважаемые коллеги, наши будущие абитуриенты. У нас uh, молодая программа, ей всего два года. Uh, хочу сказать... Нет, мы мы про... в любом говорим. Марина Анатоль, а, могу, про, про, про, могу, да, да, управление персоналом, да, абсолютно... Тоже да? как бы база наша, с которой мы начинаем потом развивать вас в магистратуре. Это очень востребованная практика и программа, абсолютно оригинальная, придуманная в рамках Абедаран Хикс. Про что эта программа? Про современный мир сложный, нелинейный, непредсказуемый, про бани-менеджмент про интерсубъектность управления, про то, как создать новые системы управления, инкорпорированные в систему организационного менеджмента, про то, как управлять креативными людьми, это про бигдату и про использование искусственного интеллекта. Очень хорошие, опять же, международная составляющая, очень хорошая бизнес-составляющая в программе, возможность изучать иностранный язык, ну и, конечно, мы видим прекрасный результат на выходе, и те наши студенты, бакалавры, которые приходят к нам потом в магистратуру, в том числе в нашу магистратуру международный бизнес и HR-менеджмент, мы видим, как далеко они уже продвинулись, и, в общем-то, это люди, которые готовы сегодня выходить на рынок и очень эффективно работать на этом рынке, в качестве руководителей службы управления персоналом, специалистов, открывать собственный бизнес, искать свои уникальные ниши на рынке. Спасибо большое, Мария Анатольевна. Я с вашего позволения тоже добавлю несколько слов, что вот сегодня выпускники, специалисты в области управления персоналом востребованы невероятно. Мы даем абсолютно современные знания, которые позволяют нашим выпускникам, бакалавриата, уже получать хорошую позицию. Я скажу так, что они уже, начиная с середины третьего курса, уже ангажированы в компанию. Вот они после второго курса идут на практику и уже производят там такое впечатление, что с ними начинают устраивать долгосрочные отношения. И когда меня наши выпускники просят, Ирина Владимировна, вот посоветуйте кого-нибудь, порекомендуйте кого-нибудь, я, знаете, года, наверное, четыре назад говорил, Долго, сейчас будет защита дипломов, я вам подберу. Что вы думаете? Я пришла с абсолютно гениальным, великолепным предложением, на него никто не откликнулся, потому что все студенты уже имели, так сказать, места работы, и моя, так сказать, супер-купер-предложение никого не впечатлило. Понимаете, и спрос на HR продолжает расти, потому что ничто из того, что замысляется, так сказать, предпринимателями, руководителями, не взлетает без людей. А как работать с людьми, как их оценивать, как их мотивировать, как вот управлять талантами, как стимулировать творчество. Вот это все знают наши HR, -ы. причем знают из уст не только, так сказать, теоретиков, но и прежде всего практиков, практиков, которые доказывают значимость вот, так сказать, собственных навыков и очень хорошо все это дело капитализируется. Спасибо большое, Марина Анатольевна. Да, Ирина Владимировна, я вот еще хочу добавить, конечно, что вот я достаточно много работаю на этой программе, и на первом курсе, и на втором и на четвертом курсе. Вы знаете, вот что удивительно для меня в этой академии, идет очень быстрая динамика, прогрессирует, прогрессирует рост наших студентов. Если на первом курсе они, в общем-то, обычные, к четвертому курсу они показывают уже уникальные знания могут применить эти знания на практике, замечательно решают кейсы, сами эти кейсы придумывают. Вот это однозначно. И то, что они умеют делать не просто то, что все умеют делать на рынке в круге компетенций и чар менеджера, они умеют находить уникальные социальные ниши. И я считаю, в этом большая наша заслуга, Конечно. потому что и программа, и преподаватели, практика ориентированная, и методы MBA которые очень активно, быстро развивают наших студентов. Да, спасибо большое, Мария Анатольевна. Андрей Валерьевич, пожалуйста, ваше слово. Андрей Валерьевич, вот как объявишь спикера, он пропадает сразу куда-то. Погромче, погромче, плохо слышно. Коллеги, добрый день. Надеюсь, меня хорошо слышно. Постараюсь говорить громче. Я рад вас всех видеть. Соответственно, в продолжении того, что говорили Каэль, действительно скажу, что программа по международным финансам, физическим платформам соответствует и международности. Да, как бы у нас есть как бы, и языки запланированы. Как бы, это общая, о -о -о -общая такая... Core Competition, да, для всех, всех наших программ. Но вектор будет, исходя из названия, да, фокусироваться на все-таки на финансы, о том, как правильно посчитать денежные средства, как правильно посчитать капитал, как оценить эффективность, как э, предприятия, работающие на международных, на глобальных рынках, работать с теми самыми глобальными финансовыми рынками, как привлекать капитал, как работать с инвестором. И, соответственно, понимая, что мы находимся не только в бане, да, как бы изменчивом мире, но еще и технологическом мире. Вторая рука, как бы, нашей программы – это про технологии. Мы расскажем и научим наших ребят разговаривать с технологическими экспертами, с IT-экспертами, IT-командами на равных, Ставить им задачи, уметь контролировать задачи, дадим базовые навыки по программированию, по анализу данных, по построению искусственного интеллекта, для того, чтобы можно было не только говорить об этом, как сейчас очень распространено, там, куда ни посмотри, из каждого YouTube-канала все, все специалисты по Big Data и блокчейну. Соответственно, это не про нас, мы говорим про содержание, мы говорим про контент, мы позволяем нашим ребятам изучить это в глубине, попробовать собственными руками, как это работает, написать собственный смарт-контракт, если есть к этому расположенность. И, соответственно, если это будет способствовать развитию их бизнеса, то использовать себя в бизнесе. Спасибо большое. Спасибо, Андрей Валерьевич. Спасибо. Екатерина Игоревна, ваш выход. Да, здравствуйте. Доводить, доводить до клиента, да. Здравствуйте, коллеги. Да, будем изучать рынок до того, как создавать продукт. Будем изучать целевую аудиторию, уметь ее сегментировать, уметь планировать бюджет на рекламу, на, на, рекламу, на коммуникации, на маркетинг, на формирование и выстраивание лояльности и доверия. Это современные реалии, да, информация становится одним из основных наших ресурсов. Информация, коммуникации и с помощью информации не только коммерция сейчас вершится во всем мире, но и политика, и войны, и дай бог уходить от войн мы тоже будем с помощью информации и коммуникаций. Соответственно, это очень актуально. И наша программа, наверное, самая сложная для того, чтобы донести до аудитории, почему идти к нам. Хочется представить себе, что любой, вернее, возможно себе представить, что любой, наверное, абитуриент скажет, да, сейчас можно научиться на курсах, за полгода освоить любую диджитал-профессию, зачем идти к вам, зачем получать фундаментальное образование. Фундамент, база, которая дается в Академии, которая дается на программе, которая дается в направлениях коллег, это то, что дает вам возможность и преимущество не просто приходить к каким-то исполнителям, в части маркетинга рекламы, а приходить управленцам, управленцам международный бизнес. Да, высокие очень стандарты, и чем больше конкуренции на этом рынке, тем выше запрос на компетенции будущего специалиста. И исполнителей очень много, но управленцев в маркетинге, в пиаре, как человек, который, которому приходится нанимать и искать сотрудников, очень сложно найти таких специалистов. И мы строили программу так, чтобы наши абитуриенты могли научиться всему руками да, и дальше уметь планировать, прогнозировать, уметь управлять тем, что они умеют. И у нас будет специализация по разным направлениям. Это и финтех, и медицина-фармацевтика, и образовательные программы, и ЕКОМ. Соответственно, спрос на этих специалистов, я думаю, будет очень большой. И есть возможность, по крайней мере, вот то, как мы планировали программу, есть возможность, уходя из вуза, получив диплом, претендовать абсолютно не на начальные позиции. Это уровень такой среднего менеджмента и приближающегося к руководящей должности. Вот. Спасибо большое, спасибо большое. Я, с вашего позволения, тоже пару слов тут свои, так сказать, 20 копеек добавлю. Ведь вот непростая история рекламы в нашей стране, понимаете? Поколение родителей, уж тем более бабушек и дедушек, выросли в Советском Союзе, где реклама сводилась, наверное, к двум или трем лазунгам. Храните деньги в сберегательной кассе и летайте самолетами аэрофлота. В условиях того, что выбора-то и не было, где хранить деньги и чем летать, понимаете? И потом, когда, значит, вот с развитием рыночных отношений в стране, конечно, за рекламу взялись многие, и предложений программ по рекламе на самом деле на рынке достаточно много. И вот произошла такая, я бы сказала, болезнь роста, потому что в стремлении развивать разные рекламные технологии, связанные, так сказать, с техникой создания рекламы, Реклама как бизнес-процесс, немножечко от бизнеса-то оторвалась. И поэтому, вот для меня такой очень показательный случай, все дети это точно знают, Тимура Бекмамбетова с его дозорами, с его фильмами. Так вот, он дебютировал как создатель рекламных клипов. И делал действительно замечательные клипы «Банка Империал». Где «Банк Империал»? Банка Империала давно нет. Остался Тимур Бекмамбетов, который, значит, стартовал как рекламщик и ушел в кинорежиссуру. То есть мы, безусловно, оставляем, так сказать, для тех студентов, которые будут учиться на направлении рекламы и связи с общественностью, пространство для самовыражения, самореализации. Собственно, такое пространство есть у всех, на всех направлениях, но как бы будем пытаться сформировать вот такого, знаете, медианного специалиста, который не только который самовыражается в интересах бизнеса, который своим выражением создает дополнительные ценности и позволяет продвигать продукты, позволяет бизнесу расцветать. Вот. Но это, это такое лирическое отступление. Это то, в чем наш, может, может быть наша отличительная особенность, если сравнивать нашу программу с другими программами. А в чем заключается, так сказать, наша новация? Мы предлагаем все эти программы по четырем направлениям в формате многопрофильного бакалавриата. Что это означает? Это означает, что абитуриент поступает на одно из предложенных направлений. Мы говорим о том, что это менеджмент, управление персоналом, экономика, финансы и реклама и связь с общественностью. Но первые полтора года, первые три семестра все студенты получают основу бизнес-образования. Мы бизнес-школа, мы бизнес-школа номер один в России и Восточной Европе. Мы имеем международное признание, и мы реализуем, так сказать, свои накопленные навыки, свои накопленные компетенции, начиная с уровня бакалавриата. Мы нашим бакалаврам, так сказать, формируем, поворачиваем, координируем, Мозги, стиль мышления от бизнес, где даем основные, так сказать, моменты, без которых бизнес нет. И понимание внешней среды, и понимание бизнес-процессов, и понимание того, что такое стратегия, и понимание основных закономерностей, основных инструментов бизнеса первые полтора года. В рамках этих полутора лет, разумеется, все студенты получают представление в такую, так сказать, э ввод в каждый из аспектов бизнеса, которые представлены данными направлениями. То есть это есть введение в менеджмент, введение в основу основы управления персоналом, основы финансов, основы рекламы. Э Некое, так сказать, такое теоретическое вступление, а потом мы предложим нашим студентам такие междисциплинарные проекты, в которых каждый выступит в различных ролях или управленца, или финансиста, или HR, или маркетолога, под руководством менторов будет осуществляться эта работа. И по результатам участия в этой проектной деятельности студенты смогут подкорректировать собственно, свой профессиональ, свою профессиональную траекторию. Скажем, человек поступал на направление рекламы, оказывается, что у него лучше с финансами получается. Или наоборот, он поступал на HR, оказывается, что у него лучше с рекламой идет. И поэтому, значит, начиная с четвертого семестра, у студентов будет возможность поменять направление, на которое они поступили. И получить скажем, более глубокое... Образов... ну, собственно, получить глубокое образование по тому аспекту бизнеса, по тому направлению, относительно которого он примет решение после третьего семестра. В дополнение к этому, в, дополнение к этому, в рамках каждого из направлений будут блоки, так называемое дополнительное, ДПО, дополнительное профессиональное образование, которое позволит взять часть компетенции из другого направления. Скажем, человек выходит с дипломом экономиста, но у него есть сертификат от того, что он специалист в области диджитал-маркетинга. Или человек выходит... У него в дипломе написано международный менеджмент, но у него есть сертификат, скажем, для, в плане оценки персонала, например. То есть вот возможно комбинировать набор вот тех компетенций, которые будут интересны студенту, которые покажутся ему более востребованными, ну и соответствующие его способностям. То есть... Идея многопрофильного бакалавриата, формат многопрофильного бакалавриата расширяет возможности для студентов значит, разнообразить палитру своих знаний, навыков и компетенций, как мозаику выстроить, собственно, так сказать, уникальный профессиональный профиль. Но при этом это не разрозненные, так сказать, какие-то кусочки тренинги, отдельно взятые курсы, выхваченные, там, скажем, из курсера или с кифобоксам и так далее. А это все вырастает на основе систематического бизнес-образования, которое мы закладываем в самом начале учебной биографии наших студентов. Вот как-то так. Значит, соответственно, как к нам попасть? Ну, вы сдаете ЕГЭ, для каждого направления, в общем-то, свой набор ЕГЭ, который... Свой набор, нет, свой набор только получается на менеджменте, на экономике. Там, где вы сдаете профильную математику, русский язык и иностранный язык. Для того, чтобы попасть на направление управления персоналом, потребуется еще и обществознание. А вот для того, чтобы попасть на рекламу, не потребуется математика. В общем, все это на самом деле уже зафиксировано, написано, на, так сказать, отражено на наших сайтах. И, наверное, все, коллеги. Если есть что-то такое добавить, буду, буду, буду вам признательна. Если нечего добавить, тогда ждем вопросов. Вот я вижу, задаются вопросы по международной магистратуре, задает нам Светлана. Светлана, мы сейчас на открытых дверях бакалавриата но, тем не менее, да, международный менеджмент – это на английском языке. Обязательно ли? Значит, чаще всего, конечно, обязательно выезжать за рубеж для того, чтобы пройти обучение в иностранном ВУЗе. Мы не говорим о магистратуре. Мы говорим об бакалавриате. Но вообще в каком семестре на магистратуре происходит выбор траектории? По-моему, уже в третьем семестре. Тоже в третьем семестре. Первый год общий, а начиная с третьего, начинается специализация. Господа, есть ли еще вопросы к нам? А Ирина Ивановна с нами? Ирина, Ивановна. Нет, Ирина Владимировна, она с нами, но она не может войти. Давайте я отключусь так вот, чтобы она подключилась. А, хорошо, я попрошу, чтобы Ирина Ивановна повторила свой спич по поводу э, формата изучения иностранного языка. Хорошо, я подключаюсь. Здравствуйте, коллеги. Просто вебинар не поддерживает больше шести спикеров, а у нас было шестеро. Я все слушала внимательно. Ребят, кто присутствует сейчас у нас на днях открытых дверей, обычно всегда спрашивают о, о иностранных языках. Это очень важный момент в наших программах, причем во всех. И э, все четыре представляемые сегодня программы э, ориентированы на очень хорошую языковую подготовку. Разница есть э, во вторых языках, по-моему, вот есть как, как, какая-то развилка, если вы остаетесь э, на программе по экономике. Если же вы э, остаетесь после третьего семестра на программах международный менеджмент, управление человеческими ресурсами в международном бизнесе и управление восприятием, то там языковая подготовка на двух языках, по двум языкам проходит в течение практически всего обучения. Первый год изучается только английский язык, причем в очень большом объеме и очень дифференцированно. Прежде всего, всего все наши студенты абитуриенты проходят очень тщательный отбор для того, чтобы группы по английскому языку были сформированы правильно, чтобы они были гомогенными. Надо сказать, что в Академии, наверное, мы единственный институт, где такие маленькие группы по английскому языку. То есть у нас может быть группа в пять человек, если там 10, то это уже считается группа большая. Поэтому вот на сегодняшний момент на первом курсе у нас 12 групп английского языка. Это не значит, что 12 уровней было выявлено, но это значит, что подбор был очень тщательным. Некоторые группы на первом курсе уже достаточно подготовлены, они изучают начинают изучать бизнес-английский. И таких становится с каждым годом все больше. Но во всяком случае, групп с низким уровнем языка у нас уже практически ну, все меньше и меньше, но почти и нет сейчас. На втором курсе 8 часов английского языка каждую неделю. На третьем и четвертом – это деловой английский язык, там по 6 аудиторных часов еженедельно. Это очень много на самом деле. Но с третьего семестра к английскому языку присоединяется второй иностранный язык. И здесь уже у нас очень хорошая кафедра европейских языков, собственная, большая. Мы предлагаем 4 европейских языка на выбор, французский, немецкий и испанский, итальянский, и 5 часов в неделю в течение трех лет обучения. То есть этого достаточно вполне, чтобы поднять второй язык с нуля и до очень приличного уровня, позволяющего вести на втором языке свою профессиональную деятельность. И мы знаем это от наших выпускников, что это действительно работает. Результат есть и очень большой. То есть я хочу сказать, что мы остались вот на наших позициях таких, что мы занимаемся языком, не прекращая с первого курса до четвертого. И это очень-очень важно еще и потому, что на третьем курсе у нас есть возможность обучаться полностью на английском языке, не уезжая из России. Понимаете, почему? Ну, уже говорила Ирина Владимировна, или не говорила еще? Владимир говорила. Про международный обмен. И это реальный обмен. К нам приезжают студенты из многих стран, обучаются у нас на английском языке вместе с нашими студентами. И... Но есть возможности обучаться и на русском. То есть такую мы оставляем да, для тех, кому это комфортнее, кто выбирает такой путь. Но обучение на английском языке полностью на третьем курсе и почти, ну сейчас еще не полностью, но будет, может быть, и полностью на четвертом, и это дает, ну как бы такое погружение в языковую среду. Это очень-очень важно. И многие ребята у нас берут это легко. Потому что первые два года – это интенсивная, очень интенсивная языковая подготовка. Спасибо, Ирина Ивановна. Mm -hmm. Спасибо. Действительно, очень интенсивная подготовка, которая позволяет уже на третьем курсе уехать за рубеж и там учиться, и показывать высокие результаты за рубежом в том числе, и опережать, так сказать, коллег. И сет, сетовать на то, что там уровень языка не такой высокий, и наш немножко падает. Да, приходится поддерживать его. Ну зато, да, и по другим предметам мы тоже на самом деле оказываемся впереди многих, причем не только вот э, студентов из, скажем так, из азиатских стран, но и из европейских стран тоже. То есть многие даже и не хотят уезжать, потому что понимают вообще, что здесь они получают на очень высоком уровне, так сказать, свое образование. Ну реально, что ж, я об этом сказала, вышли на уровень стандартов. Спасибо. А, Наталья Дорова, вот теперь вам надо вернуться, мне кажется, и рассказать про проходные баллы. Года. Ну, ну что сказать про баллы? Ну, здесь все довольно очевидно. На бюджет поступают абитуриенты с более высоким баллом, и в этом году, ну в прошлом году, он составил. Мы закрылись на 270 баллов, на 279, извините, баллах, два человека, восемь человек. 8 человек у нас заняли э, олимпиадники. То, что касается баллов на договорную основу, э, здесь, э, конечно же, колебания... Очень э, большие. Если э, мы закрылись, это минимальные баллы, с которыми мы в этом году, в прошлом году, извините, набрали договорную, э, на договорную форму обучения, Вот от 175, но и 250, и 260, и 268, э, и 270, и 271, э, ну, довольно высокие баллы, э, все пришли на договорную форму, но эти абитуриенты получают скидку. От, вот по прошлому году от 255 баллов, если в эти 255 баллов входят еще баллы за, за золотую медаль, Ирина Владимировна, декан, предоставляет скидку 10% на первый год обучения. А баллы, которые, вернее, да, баллы, которые граничат с последним баллом, получившим и прошедшим на бюджетную форму обучения, эти ребята уже имеют основание и право, и, надеюсь, в этом году тоже будет такое положение, на более высокие скидки от 70%, причем на все время обучения до получения первой тройки, неважно, экзамен это или зачет, до первой тройки. Вот. Пока еще не прописаны эти условия, они будут прописаны ближе, наверное, к началу наборной кампании. Начал... Да, Она в этом году, по-моему, старту... стартует 20 июня. Ну вот, более, более конкретные цифры будут озвучены на сайте. Я хочу добавить, Наталья Дорова, о том, что скидки у нас получают студенты по результатам своей успеваемости. Да, но ну это уже когда они закончат первый курс. Да. по результатам, извините, Елена по результатам каждого семестра студенты, получившие, набравшие 85% за свою успеваемость, без троек, неважно, повторюсь, это, ну, вернее, это важно, повторюсь, что без троек, как по зачетам, как по и экзаменам, не ниже 70 баллов, получают возможность получить скидки от 40 до 80%. Все это прописано в положении о снижении стоимости образовательных услуг, которые размещены и на сайте ИБДА, и на сайте Академии. Так что можете познакомиться, но все-таки на сайте ИБДА более актуальная и достоверная информация, потому что каждый факультет может принять за основу положение, которое размещено на сайте Академии, но внести свои изменения. Такие таковые изменения присутствуют. Поэтому... Спасибо большое, Наталья Бердовна. Я скажу по поводу того, что волнует всех, по поводу количества бюджетных мест. Значит, в этом году на менеджмент у нас 15 бюджетных мест, на управление персоналом 10 бюджетных мест, на программы по рекламе и по финансам, потому что это первые наборы, к сожалению, в этом году бюджетных мест не будет. Но на скидки какие-то рассчитывать будет, конечно, можно. Посмотрим опять по общему, так сказать, уровню поступающих и какое-то какое облегчение, так сказать, участие предусмотрим. Это существенно важно, потому что цена с этого года на всех направлениях составляет 623 тысячи рублей за год. Платить не одновременно, платить можно траншами. Обычно мы это делаем по семестрам, но в случае, так сказать, по запросу потребителя, мы можем эти транши разбить на более мелкие. Вот, господа, какие теперь будут вопросы? Вот, все самое важное с точки зрения такой общей информации мы вроде сказали. Значит, а для того, чтобы узнать, попробовать нас на вкус, на ощупь, пока не получится, потому что это все пока будет в онлайне происходить, 16 марта мы объявляем свой день, ну, очередной день открытых дверей, который проведем в более, так сказать, привычном для нас формате, когда вы сможете пообщаться со студентами, с выпускниками, услышать вообще, так сказать, какие-то секс stories, истории успеха, того, как, значит, складывался профессиональный, складывается профессиональный путь наших выпускников. И поверьте, в общем-то, нам есть чем гордиться. Почему мы всегда зовем выпускников? Потому что это вот реальные результаты нашей работы. Причем зовем мы их рандомно. Никакой специальной, так сказать, предварительной агитации они не подвергаются. Вот если честно, если честно то, как правило, вот это те ребята, у которых близко дни рождения. Скажем, я их поздравляю с днем рождения. Они у меня близко находятся в мессенджере. Вот их и зовёшь, понимаете. И для нас это тоже бывает всегда очень интересно и познавательно, и поучительно послушать вообще, чего добились, чего достигли наши ребята. По делам их узнаете их. Вот что мы тут вам говорим, понимаете, мы, может быть, вас обманываем. А когда приходят живые выпускники то это как бы, так сказать, такая, такая, такая лакмусовая бумажка, критерии истины. Вот да, действительно, они получили знания, которые им пригождаются, навыки, которые взлетают, навыки, которые работают, и, в общем, инструменты, которые позволяют капитализировать их способности, знания и навыки. Вот как-то так. Уважаемые гости, задавайте, пожалуйста, вопросы. Да, при поступлении учитываются, добавляются баллы за ГТО, за чего? За медаль, все правильно, вся информация. Та -та -та. Все это так. Это Полина Макрова нас спрашивала. Еще вопросы. К сожалению, Анастасия, не офлайн. нет, 16 марта я боюсь, что мы еще будем в онлайне, но мы позовем наших ребят, и я думаю, что вот онлайн-формат позволяет нам приглашать выпускников, которые не в России находятся. И когда мы первый раз это сделали, то наш день этих дверей растянулся часа на два с половиной, с удовольствием наблюдали за этим шоу наших, так сказать, гости, что это похоже вообще на встречу выпускников, но так оно и было, потому что из разных стран, понимаете, господи, боже мой, в том числе из, из вполне экзотических, сказать, для, для российского уха, например, из Перу, из Перу, много наших во Франции, много наших в Америке, много наших в Австрии, вот откуда Эмиль Георгиевич вещает, тоже, кстати, наш выпускник, в Германии, господи, в Нидерландах, где только нет наших. В общем, короче, когда все встретились, то было очень интересно. И нам было интересно послушать, и им было приятно, интересно друг на друга посмотреть. Ну и такая получилась у нас, так сказать, ток-шоу, такая тусовка, которую абитуриенты, по-моему, наблюдали как телевизионную передачу какую-то, а не как День открытых дверей. Ну вот как-то так. На сайте будет вся информация, Настенька, да, все об этом не будет. Вот чего они там про себя расскажут. Кто-то у нас даже... не помните, Наталья Бёрдовна, Юлия Сахарнова, по-моему, вот до последнего стремилась к нам прийти, но, к сожалению, была, не к сожалению, к счастью, была в роддоме в этот момент, и прям нас порадовала в эфире тем, что родила сыночка. Да, да, это было совсем недавно, ведь, да. ну, может быть, вот, Прошлую осень Нет, не прошлой, а прошлой осенью. Две весны назад это было. Это было Две первое... весны. Ой, а мне казалось. Уже это было в 2020 году. Весной 2020 mm -hmm. -го года. Да. Вот когда нас посадили на карантин. Ну, да, так раз, когда... mm -hmm. да, да, мы также же. Первый раз, когда. Да, да, да, да, да, Андрей Валерьевич, хотите что-нибудь сказать еще? Вот вчера был любопытный вопрос. Нас Наш гость задал вопрос, а реально ли открыть свое дело после окончания института. На что мы ему сказали, что реально более чем реально, и даже не надо дожидаться окончания института, потому что в практике наших студентов открытие своих дел, не отходя от кассы, то есть не, не завершив учебу. Знаете, такой вот происходит энергетический взрыв, как правило, это происходит где-то в середине третьего курса, когда студенты начинают казаться, что они уже все знают, и они уже все могут, и тут начинается вот предпринимательская активность. Мы это очень приветствуем, разумеется, но только так, чтобы это был не в ущерб учебе. Хотя жизнь показывает, что те, у кого получается с работой нормально, они и в учебе нормально себя показывают, а у кого то и там не очень. Хотя, конечно, перекосы бывают. Перекосы бывают. Вот Андрей Валерьевич, значит, по, по предпринимательству скажите, пожалуйста, Андрей Валерьевич. Да, действительно, предпринимательство становится одной из таких основных век, которые сформирует стратегию Академии. Да, как бы Мы активно развивали до этого, как бы, но сейчас это уже вышло на, такой, на государственный, вообще академический уровень, вот. и Академия будет развивать и московский, в московском капусе, и в региональных кампусах. Инку, инкубаторы для поддержки студенческого предпринимательства. Ну, естественно, студент нашей программы, как одна из такая, опорных сил, будут в этом активно участвовать. Ну, как бы участвуют и, надеюсь, что будут участвовать в дальнейшем. Ну, как-то так. Да. Ну, то есть создаются, так сказать, структуры, институциональные структуры, ориентированные на поддержку вот этой самой самодеятельности, предпринимательской самодеятельности студентов. Посмотрим, как эти структуры себя проявят, Андрей Валерьевич, на самом деле. Потому что иногда ну, на сегодняшний день структуры параллельно а студенческое предпринимательство, ну, они в параллели существуют, в параллельных плоскостях. Ну будем стараться, чтобы эти сущности были еди едины, как говорится, двигались в одном направлении. Ну Главное не мешать. Это системная проблема. Систем системное пожелание. Да. Ну что, господа, тогда, с вашего позволения, спасибо большое, Анастасия, спасибо за высокую оценку, спасибо, надеюсь, действительно вам было как-то так все-таки не очень скучно с нами, надеюсь, что мы какую-то информацию все же донесли, а углубляться и хвастаться, так сказать, демонстрировать все свои красоты, цветовую гамму, вкусы, запахи и так далее, это будем уже. А я в апреле надеюсь, а надеюсь в апреле, чтобы мы встретились бы вживую, понимаете, потому что это тоже очень важно. То есть мы как-то стараемся по-человечески проводить день открытых дверей, не формализовывать это уж чрезмерно как-то. Но когда вы нас увидите вживую, мы вам понравимся еще больше, надеюсь. Ну что, друзья, спасибо большое, спасибо коллеги, спасибо огромное Марина Анатольевна, которая, преодолевая недуг, вообще вышла сегодня к нам в эфир и украсила, так сказать, нашу, наш экран. Спасибо большое.